Всем привет! Меня зовут Меликов Низан. Сегодня я буду собирать композицию вертикальную блюда с плющом. Итак, значит, из названия следует, что я буду использовать плющ. Также у меня орнитогалум. Значит, буду еще использовать я ранункулюс и немножко алюм. Также взял один гиперикум. значит у меня будет на оазисе всю остальную техническую информацию я вам расскажу в конце видео так что смотрите данное видео до конца Oh, mm -hmm. oh, Я максимально вытянуть наверх э, для того, чтобы уравновесить такое вот достаточно э, массивное основание э, данной композиции. И я старался сделать таким образом, чтобы вот блюдо из за да, задекорировало непосредственно весь сосуд и была такая вот зелени, то есть сейчас уже за окном достаточно зелени, да, вся природа у нас начинает просыпаться и подобрал материал таких вот светлых, белых тонах, а как за основу все-таки я брал а, цветок ананагалма и уже а, под него а, я отыгрывал цвет. Дорогие друзья, а, я хотел бы услышать от вас ваше мнение интересна ли была данная работа для вас с практикальной и у вас какие-либо вопросы. Что хочу отметить, чисто технические. Здесь у меня заинтегрированная пашкетка, дверь, которую я нашел. Я монтировал наш пашку при использовании в Более подробное видео по данной технике. Там поймите на я и проложить выпуск непосредственно, который посвящен именно данному техническому моменту, как закрепить ветки в классе. Потому что ветки здесь интегрированы абсолютно полностью. Да, ветка вообще не что мы их просто взяли и положили. Так что ставьте лайки, если данная композиция вас повторила. Пишите комментарии, и вопросы. Я всегда рад вам помочь. До скорых встреч!